Начнем с того, что на всё в этой жизни надо иметь право, в том числе и на деньги. Если права на деньги нет, то никакие обряды не помогут. Обряд может притянуть денежный поток временно, но не найдя информационного источника, который способен в сознании, который способен его удержать, он. Просто убежит. Представьте себе, что денежный поток это как провод, который идет от первоисточника к некоему объекту. Этот провод должен куда-то войти в сознание. Он тыкается, а там штекера нет подходящего. Вот штекер это право. Если у тебя право есть, штекер вошел, все денежный поток полился. А если у тебя штекера нет, то этот провод просто не удержится, он упадет как шланг и начнет фонить по бегать, пока хозяева потока его не подберут. То есть какое-то время он, возможно, в твою жизнь не придет, но надолго удержаться не будет. Права на деньги зарабатываются. Как и все. В этом мире надо зарабатывать. Все надо доказывать. Право на здоровье человек имеет по факту своего прихода в этот мир. И то, что он здоровье теряет, исключительно по собственному недомыслию. А вот права на деньги, к сожалению, и нет. Право на деньги может быть передано по роду, может быть заработано самим человеком. Может быть, имеет он, приходит с правом на деньги, исходя из своих реинкарнационных возможностей. Соответственно, если о себе ты, в принципе, вычислить можешь, есть у тебя право на деньги или нет. Например, знает человек за собой особенно, что он никогда не голодает. Ну, то есть как бы тяжело ситуация ни складывалась, никогда не получается так, что он остается совсем. Никаких особо сильных потерь, никаких особо сильных катаклизмов. Даже когда, например, там во время финансового кризиса все страдают, и он так, у него как-то обходит доли семья. Возможно, там он как раз перед этим вложился в какую-то сделку и все потерял, да, и кризис на него не коснулся. То есть все, все страдают, что у потеряли деньги, а он не страдает у людей, например. Все уже отстрадали, он начинает нормально зарабатывать, не потерявшее время на страдания. Но бывает так, что у человека, что называется, мудрка в кармане и все между рук, он и трудолюбивый, он и способный, он и старается и пытается, а не заработать вообще, на ну, никаким краем. Это может быть связано, что на человеке, у человека нет права на деньги, на нем лежит печать безденежный. То есть денежный поток, как он видит этого человека, нет-нет-нет, не хочу я в эту жизнь вообще кошмар какой уберите. То есть у него на все есть деньги, у него, право, у него есть право на здоровье, у него есть право на любовь, да, и он достаточно удачлив. Ну вот тут деньги не задерживаются. Поэтому сначала надо право это заработать. То есть просто, просто заработать. Магически это делается ритуалами различными, то есть несколько пошаговых ритуалов, которые прежде всего связаны с чистками. Это первое, с чего начинается любая работа. Это чистки. То есть надо снять... Информационные предпосылки надо снять с человека ту самую печать безденежной. Потом идёт, идут в последовательности обряды на открытие денежных каналов и обряды на открытие дорог. Различные они есть в любых практиках, в черной магии, в белой магии, в руманической, в таро-магии, везде есть. Очень распространенный, очень любимый ритуал, который все начинают пользовать просто сходу, не почистившись, не помывшись сразу. Вот, поэтому они всегда поэтому здесь нужно последовательность. Сначала снимаются печати без зенюши, потом делается обряд на открытие дорог. Обряд на открытие дорог делается различными способами. Здесь, конечно, нужна диагностика прежде всего. Если дороги были закрыты превентивно, то есть магически, значит, снимается первопричина. Но возможно, дороги закрыты по роду, кто-то из предков настолько сильно виноват. Да, что закрылись дороги не только для него, но и на семь колен. Значит, чистить на рот. То есть вообще в любом, в любом деле, прежде чем начать какую-то магическую работу, надо провести диагностику полностью и прояснить вопрос, что взялось, откуда взялось, кто виноват и так далее. Потому что иногда приходит человек и говорит, ой, я такой весь бедный, несчастный, прямо вот меня всех несчастного Карабаса-Барабаса обидели. Кто тебя, сироту, обидел, начинаешь спрашивать, смотришь на нем. Пробы негде ставить, они сплошные печати стоят. Ну, понятно, что он такого в жизни наворотил, что его не, не только денежный поток от него увести со здоровьем. Его давно было, надо было расстрелять, повесить, кастрировать и сливать одновременно, чтобы, он, чтобы он больше от него следа в этом мире не остался. Ну, бывают такие персонажи. Вот. Поэтому, конечно, здесь надо смотреть. Если вы работаете на себя, значит, вы знаете о себе все хорошо. Вы должны понимать, деньги по роду есть, денег по роду нет. Слажали вы когда-нибудь безденежьем, не страдали вы когда-нибудь безденежьем и так далее. А деньги по роду, опять же, если мы выясняем, что деньги по роду есть, но вам они не достаются, значит, они достались кому-то другому из ваших родичей. Тогда поток можно переманить на себя. Будет. Там, будет. Где? Откуда переманили поток? там будет пусто, а у тебя будет пусто. Меня, ли, <смех> вот. Но опять же, у этого потока есть хранитель, Регина Рода, которая в любой момент может воспротивиться процессу. Значит, себе по-любому надо зарабатывать право на деньги. Делается обряд на открытие дорог, делаются чистки, делается открытие финансового канала, делается защита на этот канал в обязательном порядке, чтобы его не убили такие же хитрые, как ты. Дальше. А? А? Тоже Руни? ну, я, я рунами работаю, я просто знаю, как это делается рунами, но есть и черномагические обряды, есть и кладбищенские обряды, тоже великолепно работают, между прочим. Кто где работает? Да, да, там да, и там. А? Как. Я все буду давать потом. потом. Да, есть специальные формулы. Если да. вам, вам горит, то я еще раз говорю: сайт Черной Магии и руны, огромнейшие, великолепнейшие, да, потратите. Полгодика, я еще научился, там очень много информации, очень много, ну, вот зерна отплевил. да, Я вам буду давать уже естественно выжимку на занятиях, но только после того, как мы подойдем как бы к соответствующей тени. Ставится защита на этот канал, но этого недостаточно дальше, надо, чтобы по этому каналу все-таки все пошла нефть. То есть надо нарабатывать, надо начать работать, надо раскачивать, раскачивать, раскачивать, тоже есть определенные ритуалы. Приманивание денег, да, заговаривание, заговаривание монет, вот эти вот все денежные дерева, которые делаются, это все эффекты раскачивания денежного потока, он должен захотеть к вам пойти. Соответственно, денежное дерево, сами понимаете, любые ритуалы привлечения денег бесполезно делать, если у тебя закрыт канал. Куда они пойдут? Это как пошла да, тут перегородка стоит, ну и что? Не дойдет, ты хоть, хоть уделайся этих обрядов, не придет. Поэтому сначала чистимся, снимаемся печати, выставляем канал, защищаем канал, после этого да, представьте себе, что вы строите нефтепровод, и вам надо врезаться к основному источнику. Действуйте тем же самым, тем же самым методом, помните еще раз, сколько вот раз надо повторять вам, дорогие мои, что если вы не знаете, как решить вопрос, посмотрите, как решает его природа. Не человека, а именно природы. Природе надо, чтобы вот у этого дерева был источник воды. Как она прокладывает русло к этому дереву? Каким образом? Зигзагом. Зигзагом. Обходя препятствия, защищая этот, этот канал, там, там тебе и бобры, там тебе и кроты, они все начинают все это дело рыть и копать. Так Понаблюдать за этим процессом, поступать точно так же. И тогда все тебе будет. А почему еще а, если вы работаете для другого человека кому-то хотите открыть денежный канал, то конечно прежде всего вы должны его продиагностировать. Почему у человека нет денег. То есть какая причина? Причин могут быть, как уже было сказано, несколько, отсутствуют предпосылки по роду. На человеке стоят печати безденежной. у человека, специфика сознания такая, что он не способен воспринять эти, этот поток, просто не способен. Тогда человека надо чистить специально, скажем так, на расширение сознания, чтобы он был, возможно, был готов получить этот поток. Но самая распространенная ошибка, самая распространенная причина отсутствия денежного потока, это как ни странно человеческая безграмотность, потому что люди не знают откуда этот поток берется. И следует разделять два совершенно разных потока. Это поток благосостояния и поток денег. Благосостояние – это сила земли. Она одаряет своими дарами. А деньги – это искусственный поток. Он создан государством. Источник формирования денег – это государство. Я понятно, личная. Соответственно, если тебе нужны деньги, тебе нужно наладить контакт с государством, а если тебе нужно благосостояние, тебе нужно налаживать контакт с землей, огромное. Между деньгами благосостояние. Благосостояние, благосостояние это, это, это, это, это, это материальное имущество, это здоровье, это ресурсы природные, это э, не, не, не деньги, а то, что, чем будет наполнен твой дом то, что купишь уже за деньги, то есть обходим этот пункт с деньгами. Получается. Да, то, что можно купить за деньги, а можно приобрести без денег. Да? То есть это, это то, что тебя окружает, то, что тебя защищает, то, что тебя кормит, то, что тебя прикрывает твое тело. А деньги это искусственный поток, это может меняться, потому что они находятся в одной плоскости обмена, но не являются одним и тем же. При этом благосостояние оно никогда не бывает в излишестве. То есть тебе будет ровно столько, сколько тебе нужно сейчас, потому что в природе нет понимания, зачем тебе три шубы. Лиса носит одну, волк носит одну, раз в год меняет. Ну так и ты меняешь. Вот Три-то зачем? Непонятно. Хотя ты, кажется, с тремя шубами угадал. Да? Сюда. Да, да, Телека тихая начинается, три шубы, это уже причевы изытываются. Да? В общем, есть такие знакомые, которые mm. четко знают, сколько, насколько они купили это. Mm -hmm. Непонятно, зачем. Непонятно, зачем купили. А можно уточнить? А вот эти два потока благосостояния и денег, они могут одновременные? Да, могут. То есть бал, не, не надо выбирать что-то. Вполне нет, совершенно не, они не антагонисты друг друга совершенно. Просто там другие разные правила получения. Чтобы получить деньги от государства, надо быть лояльным государством. Значит, надо ритуально сходить на выборы, да? надо, как? Надо, надо сделать что-то, чтобы показывал государство, смотри, я тебе такой верный, смотри, я тебя никогда не обманут. Смотри, мои честные глаза, я точно тебе никогда. И тогда, глядишь, у тебя сразу начнет как-то автоматически что-то налаживаться, но именно в плане денег. Другое дело, что, возможно, они будут не в проб, потому что если у тебя нет контакта с природой, да, они у тебя все уйдут на какую-нибудь ерунду, эти деньги, как правило. куда а если есть контакт с природой, то она тебе устроит именно такой образ жизни, что тебе будет очень комфортно. Просто очень комфортно. И тогда надо, будет, тогда надо установить именно контакт с природными силами, то есть дух. Что такое природа? Это духи того места, на котором ты живешь. Они, собственно говоря, и контролируют обеспечение всех веренных его заботам людей. То есть потоком благосостояния не тот же алгоритм. или тот же? Привлечение тот же, тот же самый алгоритм, просто источника источник, надо близаться к другому источнику, надо заговариваться непосредственно с духами, да, обеспечить тебе такую жизнь, чтобы ты ни в чем не нуждалась.